Не играя в эту версию Friday Night Funkin' в 2 часа ночи. В 2 часа ночи я запустил игру Friday Night Funkin' и когда я начал выбирать себе противника, я уже заметил какие-то странные лаги. На это я не обратил должного внимания и я запустил игру. Но однако, когда я запустил ее, я увидел нечто ужасное. Мой противник стал страшным духом, а мой персонаж и девушка превратились в очень страшных чудовищ. Хотя дух, против которого я играл, по-моему, слишком много знал. Но не только сами персонажи игры были были очень сильно страшными. Также очень сильно пугала и музыка, которая была действительно ужасной. Однако в один момент появился скример, от которого я просто обосрался. И это лишь малая часть того, что произошло с игрой в 2 часа ночи. Если под этим роликом наберем много лайков, то я выпущу вторую часть. Ну а пока подписывайтесь на канал.